«Господь Бог твой, есть Бог милосердный». Эта тема милосердия является центральной темой Ветхого Завета. Об этом мы читаем снова и снова во Второзаконии, Паралипоменоне, книге Неемии и Псалмах. «Благ и милосерд Господь Бог наш». И ту же тему милосердия мы встречаем в каждом из Евангелий и во всем Новом Завете. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Писание раскрывает нам кое-что о том, чего стоит Богу его милосердие по отношению к грешному миру. Господь не потерял надежду в отношении этого грешного, безбожного, снедаемого похотью мира. Когда Он возрел на всплеск разврата на земле, Он не отвернулся от Своего творения. Напротив, Он послал Своего Сына к нам, и в Своей милости Господь отдал Своего Сына в жертву. Он возложил на Христа беззаконие всех нас. Подумайте о той высокой цене, какую заплатил Иисус Христос. Размер этой цены просто невозможно определить. Никто не может измерить ту боль Христову, когда Он принял на Себя грехи мира. И все же Писание дает нам точные сведения насчет той цены, какую Иисус заплатил за ту милость, которую Он явил здесь на земле. Во-первых, Христос был отринут всем религиозным миром. Все старейшины обратились против него, источая откровенный яд устами своими. Более того, он был презираем и попираем, равно и богатыми, и бедными, и образованными, и неграмотными. И слова его были отвергнуты всеми, кроме нескольких учеников. Согласно псалмам, имя Иисуса стало песню в устах пьяниц. В конечном счете, все общество плевало в него, поносило его, пригвоздило ко кресту и убило как испытавшие на себе милость Божью. Мы с вами знаем кое-что о том, чего стоила Иисусу такая милость к погибшему миру. Его милость отыскала вас лично в вашем греховном рабстве. Он услышал зов вашего сердца и избавил вас. Он изменил вас, открыл вам глаза, наполнил вас своим святым духом, и он сделал вас сосудом в чести, дабы проповедовать его Евангелие. Не заблуждайтесь, вы получили очень дорогостоящую милость». Мы проповедуем о том, что Божья милость дается нам даром, что она является незаслуженной, а потому ничего не стоила нам. Цена за нее была полностью уплачена, пролитой кровью Христовой. И все это действительно так и есть. Бог был полностью удовлетворен ценой, какую Христос заплатил за то, чтобы дать нам Его милость. И теперь мы получили небо в наследие. Его милость дает гарантию вечной жизни каждому истинному верующему. Однако у Божьей милости существует и цена, которую должны и мы заплатить. Какова же она для нас, эта цена? Это есть высокая цена превращения каждого из нас в истинного свидетеля действенной силы той милости, которую мы получили. Дело в том, что проявление той же милости по отношению к другим, какая была проявлена в отношении к нам, будет стоить нам очень дорого на этой земле. И эту цену мы должны платить каждодневно в нашей жизни». Дело в том, что Иисус велит нам «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Иисус уплатил цену этой милости Своей плотью. Поэтому и вы, и я должны будем платить ту же цену. Как и он, мы будем сталкиваться с полным отвержением. Наши слова благовестия не будут приняты миром. Даже более того, чем больше Христос будет прославляться нашей жизнью, тем больше мы будем ожидать, что Божья милость будет осмеяна и отвергнута. Самой первой ценой, которую заплатил Иисус за милость, было оставление Его небесного, высочайшего положения. Милосердие подвигло Его прийти на землю и принять человеческую плоть, и в конечном счете то милосердие, которое Он возвестил миру, стоило Ему жизни. И все же пример милосердия Иисуса является образцом для всех, кто желает следовать за Ним. Он говорит нам, по сути, вот что. «Посмотрите на мою жизнь и осознайте цену милости. Цена это. Полное отвержение этим миром. Павел заплатил такую же высокую цену, проявив жизнью своей ту же милость Божью, за которую Иисус заплатил, будучи на земле. Иисус предупреждал нас. «Помните слова, которые я вам сказал, раб не больше своего господина. Если меня гнали, будут гнать и вас». Апостол Павел засвидетельствовал эту истину «И трудимся, работая своими руками, злословит нас, мы благословляем, гонит нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как ссор для этого мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Как же нам относиться к этому отвержению? Иисус дает нам ответ. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Это трудно воспринимаемая истина. Как мы можем радоваться и веселиться, когда нас жестоко преследуют, возлюбленные, все это часть той высокой цены милости. Как было с Павлом, которого воспринимали как ссор, так есть и сейчас, и с Христовым телом, церковью. Есть цена, которую мы все должны заплатить, когда проповедуем об Иисусе и Его милости». Однако эта высокая цена не есть только лишь отвержение нас неверующим миром. Это не только неодобрение и отвержение атеистическими либеральными средствами массовой информации. Мы также терпим поношение и презрение со стороны компромиссного религиозного мира. Иисус предупреждал своих учеников. «Возненавидят вас люди и отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого». Все, о чем здесь говорит Иисус – он претерпел от рук религиозной системы тех дней. Когда-то в своей жизни апостол Павел был мощной силой, исполнявший эти гонения. И посмотрите, чем больше он гнал людей Иисуса, тем больше похвал доставалось ему от религиозных лидеров. За каждого верующего, которого Павел бросал в темницу, эти лидеры аплодировали Павлу, и его репутация росла. Сначала его звали Саввелом, и он был молодым и неистовым фанатиком. Он был безупречен с точки зрения иудейского закона и получал обильные похвалы от высоких начальников синагоги. Мы впервые знакомимся с Саволом, когда он стоит и стережет одежды, одобряя жестокое побитие камнями Стефана. Савол был известен в этом уголке мира как самый рьяный гонитель Христовой Церкви. Он был полон решимости стереть имя Иисуса с лица земли, задушить церковь еще в зародыши. Но настал день, когда милость просияла на Савла. Я представляю себе, что делал этот рьяный фарисей в начале этого особенного для него дня. Он попросил разрешения у первосвященника. Молодой человек, преследующий толпу сторонников Иисуса, просит разрешения совершить поход в Дамаск. Он клянется загнать их всех в темницу. Ему кажется, что он сможет угасить этот «Иисусов огонь» получив благословение иудейских правителей, Савл выезжает из Иерусалима в сопровождении группы помощников на свою очередную миссию. Представьте себе картину, как сердечно их провожали первосвященник и все книжники и фарисеи. Но затем, уже в предместе города Дамаска, милость просияла на Савла. Как милость подействовала на этого погибшего, заблудшего человека. Она не пыталась проклясть его. Она не обвиняла его, не пыталась уничтожить его. Напротив, полностью ополченная великая милость Господа повергла Савла ниц на землю. И раздался голос, говоривший, «Савл, Савл, это Иисус! Что ты гонишь меня?» Смысл слов Иисуса, сказанных этому ревнителю, был ясен. «Ты меня касаешься, Савл!» «С каждым христианином, которого ты заключал в темницу, ты заключал меня». Савол был ошеломлен таким откровением. Так как он временно лишился зрения, он был отведен за руки в дом Иуды, куда пришел молящийся исполненный Духом Святым человек по имени Анания. И там, в маленькой комнатке, Савол призвал имя Иисуса. Анания объяснил ему ту высокую цену милости, которую он получил. «Теперь, Савол, ты будешь страдать ради имени его». Подумайте о том, какую дорогую милость Савол получил в тот день. Его уязвленная совесть наверняка возвращала его мысли к сцене побития камнями Стефана. Извлекала из памяти лицо каждого верующего, которого он бросал в темницу. Рисовала перед его глазами лица всех, кого он обидел. Как дорогаться на той милости, которую он получил. Получив новое имя, Павел, апостол всю оставшуюся часть своей жизни посвятил проповеди Божьей милости и писанию о ней. Он не прекращал свидетельствовать об очень высокой цене проявления этой милости к другим в этом нечестивом мире. В течение двух тысячелетий послания апостола Павла напоминали и напоминают церкви о том, что Иисус сказал нам. «Люди будут ненавидеть вас, они будут гнушаться вами, они будут полностью вас бесчестить и бесчестить ваше имя и поносить вас. Однако это должно быть время радости и ликования для вас». Именно милость, простая и чистая милость, всегда опустошала и лишала силы царства дьявола на земле. Сатана никогда даже не думал, что может потерять власть над наркоманами, этими безнадежными отбросами общества, но милость принесла освобождение для миллионов, ставших когда-то его пленниками. Теперь сатана понимает, что доживает свои последние дни, и он решил сделать наркоманами целое поколение». Сделать их глухими к собственной нужде в милости Божьей. Он хочет возвести барьеры в сознании молодежи, чтобы Божья милость не коснулась ее. Поэтому он выпустил демонические орды тех, кто выращивает и производит наркотики, чтобы принести на землю это зло. Когда я впервые приехал в Нью-Йорк в 50-х годах, повальным бедствием была марихуана и рецептурное лекарство. Героин еще не имел столь широкого распространения, как ее набрел позже. За последние десятилетия Сатана вел сперва крек, а затем криминалистический Денатурат. Сейчас он внедрил новые наркотики, какие имеют еще большую силу – штамы кокаина и героина из Мексики, Ирака, Колумбии и Афганистана. В то же время дьявол заливает молодежь потоками алкоголя. Кампусы колледжей и средних школ охватил повальный дух кутежа, пьяных оргий с реками пива, вина и ликера. Подростки пачками поступают в светские реабилитационные центры и еще больше тех, кто остаются в плену этой зависимости. За всем этим стоит последняя попытка дьявола поработить массы и сделать им прививку от проповеди Иисусового милосердия. Однако милость Божья обладает поразительной силой освобождать. Милость Божья разбила оковы всех зависимостей, переведя миллионы из царства Сатаны в царство Христово. Было время, когда миллионы людей по всему миру подвергались наркотизации, когда сатана думал, что уже победил, и действительно по всему миру распространилось слово, что если уж дьявол сковал вас, то вам уже нет никакой надежды. Однако всегда, для каждого поколения Бог посылает своего святого духа на дороги и улицы, и он заходит прямо в самый центр владений сатаны, в городские трущобы, наркопритоны, на чердаки домов, где наркоманы лежат в ступоре, и милость его изливается на самых слабых, на отбросов общества, на самых искалеченных наркотиками, на тех, которые забыты и выброшены обществом, на помойку, как абсолютно безнадежные». Первым героиновым наркоманом, спасенным и освобожденным благодаря служению Тин Челленджер, был Соня Аргенсония. Соня сейчас служит епископом, в управлении которого находится свыше 600 церквей по всему миру, состоявших из бывших наркоманов. На прошлогодней конференции этих церквей хор из тысячи бывших проституток пел Богу хвалу за его освобождающую силу. Некий Круз, знаменитый бывший гангстер и выпускник Тин Челлендж, проповедует Евангелие Милости Божией десяткам миллионов по всему миру уже много лет, и очень многие получают освобождение и избавляются от власти сатаны. Весь мир должен встать и возвести благодарение Богу за его спасительное избавление, за восстановление тех, на которых махнуло рукой человечество. Как минимум, человечество должно благодарить Бога за спасение отцов-алкоголиков их возврат в семью к женам и детям. Но я уверяю вас, этого никогда не будет. В каждом поколении мир отрицает способность Иисуса изменять жизни людей, даже когда сталкивается с явными доказательствами обратного. Я убеждался в этом раз за разом. Много лет назад я был приглашен на одну медицинскую конференцию в Нью-Йорк-Сити, когда губернатором еще был Нельсон Рокфеллер. Его многомиллионная программа борьбы с наркоманией провалилась, не дав никаких результатов. Я взял с собой на конференцию нескольких выпускников нашего реабилитационного центра Teen Challenge. Они уже были свободными от зависимости свыше двух лет и посещали библейскую школу или получали образование для последующей работы. Поэтому они были в состоянии помочь другим так же, как помогли и им. Двое молодых людей привели каждое свое свидетельство этому собранию докторов и экспертов, рассказав им, как Иисус освободил их и что они после этого больше не испытывают желания принимать наркотики. Один психиатр, который вышел на трибуну сразу после этого свидетельства, начал говорить так, как будто этих двух свидетельств и не было вовсе. Первыми его словами были «После всей той работы, что мы провели, мы знаем, что нет никакого известного науке средства от наркомании». Один неверующий доктор, сидевший рядом со мной, весьма удивился этому. Он прошептал мне, «Неужели этот человек не слышал, о чем и говорили ваши юноши?» Дело в том, что мир никогда не воспринимает Иисуса как ответ на свои проблемы. И если Христос будет являться источником всей избавляющей милости, если милость Креста будет причиной всех этих чудес, тогда он всегда будет отбрасываться, как ссор. Более того... Нам нужно опасаться этих мирских сил, которые приходят к нам и шепчут «давайте, мы поможем вам». Во многих случаях предложения со стороны мира о помощи служениям могут идти от сатаны. Помощь эта может предлагаться через государственные фонды или программы. Для всякого сосредоточенного на Христе служения опасно зависеть от государственного финансирования. Наконец, когда служение полагается на мирские ресурсы, оно вырождается в еще одно благотворительное учреждение, теряя силу Христа реально освобождать. Более того, государственное финансирование со временем иссякает, а вместе с Ним закрывается и то дело, которое началось как дело Божье, но потом в своем развитии стало полагаться на мирские средства. Я хочу предупредить всякое водимое Христом служение. Будьте бдительны! Потому как давление на вас вскоре станет неистовым. Каждое спасающее души служение и каждое множящее учеников церковь очень скоро станут гонимыми и подвергаться очернению. Мир начнет называть ваш труд обманом. Вы должны помнить, что Иисус сказал: когда будут поносить вас, возрадуйтесь и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Когда вы будете своей жизнью показывать миру Божью милость. Это будет стоить вам столкновений с реальностью тела Христова, которое изменит всю вашу жизнь. Бог работал во мне, готовый меня к восприятию откровения о его духовном теле. И вот что он мне показал. То, как большинство христиан живут и ведут служение сегодня, доказывает, что мы не до конца понимаем связь Иисуса с его телом. Представьте себе масштабы душевной муки Савла в Дамаске, когда Христос показал Ему реальность Своего тела. Господь сказал Савлу: Я Иисус, которого ты гонишь. Савол думал, что Он имеет дело лишь с отдельными людьми, совершая Богоугодное дело по искоренению иудейских еретиков. Он не знал, что притеснял тело самого Господа, когда гнал церковь. И теперь Савл был потрясен внезапно открывшейся истиной. Иисус имеет духовное тело. Он его глава, пребывающий на небе, а его тело, его дети, здесь на земле, соединены с главой. Это одно тело, составленное из верующих, которые есть плоть от его плоти. И поэтому всякий, кто выступает против них, на самом деле идет против него. Все, что он делал с каждым членом Иисуса, которого Павел гнал и сажал в темницу, все, что он делал и сказал им, ощущал лично сам Христос. Столкновение с этой истиной изменило всю его жизнь. Уже будучи апостолом, Павел понял, насколько глубоко Бог любит свою церковь. Он увидел, что в Божьих глазах церковь представляет собой драгоценную жемчужину. В его глазах она также непорочная невеста для его сына, одно объединенное невидимое тело, составленное из искупленных кровью детей из всякого рода и племени на земле». Я умоляю вас остановиться на этом месте и поразмыслить над этой истиной. Не идите дальше в вашей жизни или служение. Прекратите все ваши планы и добрые дела до тех пор, пока вы не осмыслите вполне всех последствий, вытекающих из членства в теле Христовом. Господь говорит о своей церкви. Это моя жемчужина драгоценная, невеста моего сына. Подумайте, какое это чудо. «Быть частью такого тела». Подумайте также и о великом призвании этого тела являть милосердие немилосердному миру. Когда Павел писал Коринфянам свои послания, эта церковь обратилась против него. И однако же Павел, воспринимая эту церковь, как часть тела Христова, писал «Вы стали очень дороги мне. Мое сердце принадлежит всем вам. Я люблю вас и ценю каждого из вас». Проще говоря, милосердие смотрит дальше недостатков и неудач, дальше самооправдания. Однако истина в том, что мы можем обижать других. Мы можем отделять себя от брата или сестры. Мы можем ранить или обижать их. Мы можем говорить и мыслить по расистски, Мы можем легко оклеветать других. И мы думаем при этом, что это все – только между Богом и мной. И поэтому мы исповедуемся в этом пред Господом и каемся, а потом продолжаем поступать точно так же, думая, что все хорошо. Однако мы никогда не задумываемся над тем, насколько глубоко мы ранили Иисуса или нашего брата. Мы ранили не только брата, мы ранили Господа. Мы ранили все тело, потому что если болеет один член, болит все тело. Тем не менее... Вот какое откровение нам дается. «Я принадлежу к телу Христову, и к нему же принадлежит мой брат, моя сестра. Все мы – одно. Понимание этого миг устраняет всякие сплетни, всякое напряжение в отношениях, все обиды, потому что мы соединены с головой». Как написано, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но смиренному мудрю почитайте один другого в высшем себя». Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Умоляю вас мыслить тоже о Господе. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные в милосердие. Благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Вот к чему подводил все это Павел. И действительно, вот где милость, полностью проявленная жизнью, потому что вы стали нам любезны. Я спрашиваю вас, все ли братья и сестры во Христе дороги вам? Когда жизнь нашего главы вливается в нас, как в члены его тела, тогда мы начинаем любить не только друг друга, но даже и наших врагов. Господи, дай нам быть милосердными, как Ты был милосерден к нам. Аминь.